Тачка должна была выражаться следующим образом. То есть мы должны были стоять, не выезжать на загрузке. Вот. Ну а 27 число было принято решение каким-то образом провести так, чтобы оно запомнилось. Это должны были быть митинги, пикеты, автопробеги, улитки. Как это произошло в городе Миасе, ну мясовцы знают, но я расскажу. Чтобы все это было законно, заранее в установленное законом время мной от имени профсоюза было подано уведомление о проведении автопробега в городе МИАС 27 марта. Вот. Руководством города МИАСа было сделано следующее. Они заявили, что именно в этот день данный автопробег невозможен по причине того, что этот день занят уже, тоже автопробегом от автошколы ДСАВ. Но, дорогие граждане, если вы мне назовете хоть один автопробег школы ДСАФ в городе Мяс, лет за 30 можете больше, пожалуйста. Я, по крайней мере, такого не помню. Так что это говорит все о том, что этот автопробег был полностью фальшивый и был спланирован для того, чтобы сорвать наш автопробег. Более того, когда репортеры звонили руководителю автошколы ДСАФ, поинтересоваться по поводу данного автопробега заранее, он отказался разговаривать со всеми. Мы так понимаем, что просто администрация приказала ему то есть этот автопробег провести. вот В результате, дел, ну, путем некоторых размышлений мы решили, так как все митинги, автопробеги 27 марта были заявлены в поддержку нашей всероссийской стачки соответственно, наверное, и ДСАФ решил нас поддержать. Ну, у них же разрешение есть на автопробег. Мы приняли решение проехаться вместе с ними. Но опять, значит, наша администрация вмешалась, вызвала дополнительные силы полиции дорожной. Ну, кто 27-го ездил по городу, видел, сколько у нас было и областников, и не только областников в городе Мяси стояли на каждом перекрестке. У нас перекрыли движение то есть ребятам, двигавшимся из других городов к нам на автопробег, у нас перекрыли движение нашим водителям, которые ехали на автопробег без полуприцепов, то есть на одних головах. Вот Есть люди, которые могут отдельно по этому поводу рассказать, как это происходило. Нас встречали на месте нашего сбора, где мы хотели подключиться к автопробегу ДСАФ. Проще говоря, было все сделано, чтобы автопробег сорвать. Меня вызвали за два дня до этого, после 22.00, повесткой на 8 часов утра 27 марта на допрос. Я считаю по сфабрикованному обвинению. Данное обвинение, вернее, данное заявление на меня написал бывший сотрудник полиции, а нынче нынче пенсионер. И обвиняет меня в якобы причастности к угонам грузовиков в городе Меасе. Вот. Держали меня там ровно столько времени, пока, я так понимаю, надзирающие ребята, которые приехали с области, не дали команду, что все, я не нужен, всех разогнали. Никто уже не соберется. Мы огорчились по этому поводу и долго думали, каким образом и что сделать. То есть, потому что мы стоим по домам, нас никто не видит, власти на центральных каналах заявляют, что мы стоим только по одной причине, потому что не хотим работать и на дорогах идет просушка. Нам, собственно говоря, якобы и нельзя выезжать, ложь полнейшая. Машины стояли по причине всероссийской стачки. Знали мы, что объединение перевозчиков России выставились на обочине, в других городах ребята начали выставляться, Ну, соответственно, и мы приняли решение сделать то же самое